Почему сложно петь припевы в песнях? Почему не получается, срывается голос, не хватает силы, мощности и громкости? Обо всем этом пойдет речь в моем видео. Если у вас есть такая проблема, то обязательно смотрите видео до конца. Меня зовут Анна Камлевская, я ваш личный педагог по вокалу, и давайте приступать непосредственно к теме видео. Ответ очень прост. Вы не меняете вокальный прием. Как правило, песня строится таким образом – Куплеты очень спокойные, размеренные, вы как используете речевую позицию, тот голос, с которым ну, вы обычно разговариваете, если не уходите сильно в головной звук и говорите в грудном регистре. Поэтому, как правило, первый куплет вы поете достаточно хорошо и у вас не возникают проблем, ну, по крайней мере, с высотой звучания вашего голоса и с нотами. Припевы, как правило, мощные, повышаются ноты и артисты используются уже другой вокальный прием, то есть не тот, которым они пели припев, а, точнее, куплет. И, соответственно, вы этот вокальный прием не меняете, вы не меняете внутри своего аппарата позицию, пытаетесь а, позиции куплета идти на припев, и из-за этого возникает проблема возникает проблема, да, то есть вы уже не можете этим приемом спеть припев, и это невозможно. Артисты, но ну, не зря меняют вокальный прием, меняют позицию и как правило вот такие мощные припевы с высокими нотами поются в миксте поэтому ваша первейшая задача если вы хотите петь высокие ноты если вы хотите петь вот эти мощные припевы освоить этот вокальный прием для того чтобы этого сделать максимально качественно и проработать я вам рекомендую пройти мой курс успешный вокалист в нем прямо по шагам вы пройдете и освоите этот прием ну а помимо в еще очень много классных вокальных приемов, которые позволят вам сделать ваше пение более выразительным и разнообразным, да, использовать разные приемы, техники и краски вашего голоса. Плюс сейчас я добавила в свои курсы обратную связь, поэтому вы не просто сами с собой будете сидеть делать упражнения, не понимая, правильно вы делаете их или нет, а сможете получать от меня обратную связь, корректировки, и тут уж ну, не получится у вас не достичь результата сто процентов гарантирую научитесь петь поэтому вот такая здесь проблема и причина этой проблемы то есть проблема не в том что у вас нет голоса вы такие не талантливые бездарные а просто вы не знаете как нужно правильно какую технику использовать как правильно спеть это место в песне да вот как обычно мы песню разбираем с учениками сначала смотрим какие в ней есть вокальные приемы потом смотрим с учеником овладеет ли он техникой данного вокального приема если нет то мы осваиваем сперва-наперво эту технику но ну и затем уже Встраиваем в песню вот такая здесь история я вам искренне рекомендую прислушаться к этой информации и не ругать себя ни в коем случае что вот я какой-то там без голоса нет у всех есть голос главное иметь правильную технику но это все равно что если бы вы начали играть большой теннис вообще не знаю как держать ракетку как правильно сделать подачу какие типы ударов бывают открытые закрытые то есть вы бы ну просто лупили по мячу. Также и э, с песней. Вы просто, ну вот, у вас есть голос, и вы, ну вот, как-то пытаетесь петь. И не всегда, конечно же, в большинстве случаев э, вообще не приводит к положительному результату вот такая история поделитесь в комментариях есть ли у вас проблемы с пением припевов или вообще в каких-то частях в песне можете даже мне скинуть песни будет интересно послушать где возникают у вас вот эти проблемы и вы не можете что-то спеть кстати говоря, если вы захотите приобрести курс он будет доступен для вас по ссылочке в описании к этому видео ну что ж, жду вас в комментариях с вами была Анна Камлевская ваш личный